Учё, привет, народ! С вами это запа Короче, поменяется немного формат записи, покинешь. Теперь это будет более насыщенное, скажем так, сюжетом прохождение, потому что какие-то места я буду вырезать, обрезать. Возможно, видосы будут короче, длиннее я не знаю, и скорее всего будет выходить пореже. Но вам желаю приятного просмотра, всех люблю, пацаны. Подпишитесь, вот там написано, короче, подпишись. И, короче лайкосики всех люблю целую приятного просмотра так а мы тут походу возле лагеря да мы тут короче наметились немного подраться с этой нации нас самих избили это же не знаю это будет очень долгий процесс походу блин так вот с ними драться тут Ах. Да, ка ты оттопнешь типа кандалы. Ну и выкинешь их нафиг. Дальше отдохнешь. За мной там никто не пойдет. Кем-то вот они там дерутся? Просто с рабами, что ли, девутся? Святая нация с... Кем? своим же Святая нация, да? Не, они просто с рабом какие-то дерутся. Не, подожди, вот этот вот рабовладельцы, я понял. Рабовладельцами дерутся. Хотя, что те рабовладельцы, что эти? Такое себе, да? Тут скрыто посплю, я не знаю. Или пофиг пока побежать, блин, на этих на голодных бандитах покачаться. Без понятия. А -а -а. Чего у нас там по характеристикам? Погаметка. Клепо 64, ловкость 13, вагон 39, боевые искусства 12. Но даже я знаю, как мне там влабывать им пока что. А что там по карте? Где я тут нахожусь? Возле святых шахт. Слушай, выплыли вот То есть заставы. Вот там можно покачаться. Отлично даже. Наверное, я пока рано сюда пришел. Да, определенно, мне пока сюда еще рано. давай тогда на максимальной скорости хоть как-то отлежусь тут и разберу потом свой пальник голодные бандиты это вот наши клиенты все хорош давай, хотя бы на второй скорости Ну что, кач идет Потом к этим пацанам отбегу на них тут короче в плен поберут этих голодных покрошаек но они тут попасть по мне не могут но я что-то тоже что-то не наношу как-то там один удар если сделают уже хорошо у меня короче навыка боя не хватает там выхватываю. Ну и повалили меня. Нет у меня, братан, ничего. оба крепость. Что а -а -а -а. у меня по аптечкам? По аптечкам не хватает. Давай. Так, тишина шина еще нужна. Ну, давай на шину тебя вроде не настолько там прям пробито. Давай-ка ты дальше отдыхай. Ну, эти сами побежали на них, короче. Сейчас их там у... уработают. Ну вот и все. Закончились голодные бандиты, короче. Все, пофиг, давай демонтаж. А -а -а -а -а, на первой скорости. Давай вяленое мясо сюда. И, короче, погнали к вынам. Осознала я, что рано мне пока там с этими господами еще тягаться. Ну, значит еще пару серий надо покачаться. Неизвестная башня. Ну, я бегу туда, где точно знаю, помогу встретить. О! Голодные бандиты. Смотрите, я пайку принес. Так, э -э, короче, вот этот камень и А, ну, понеслась. Слушай, ну эти какие-то, блин. Сразу попали по мне. Опять по животу. А, ну че, пыльная буря? 70% защиты. раньше этих блин пыльных бандитов-то начну вырубать а там одному ударил мораль сей басни такова стадо зайцев сами знаете кого побеждает где там эй, эй господа туда ушли и вот они ну они, короче, в рабство направляются там. Давайте хинокаут. Ладно, давай опять пайку выкидываю. Ну крепость как бы тоже хороший параметр. Так вот. Ну, короче, давай лечись, блин. Эти опять, опять там не набежали. вопрос блин какого хрена они такие крепкие Это же бамжи камень давай хорош леживать давай хабу короче побегу на найду какие камни подолблю их немного перегрузик будет Чё, вообще на меня пофиг вот кто такие изгоит 12 нации ну, значит да пофиг на меня тебя смотрите он горит бывший раб на 10 процентов 10 процентов похож он труда давай короче подобывай да и пофиг что там работа качается типа не нужно параметры для этого перса зато перегруз будет работа 3 а, это за травму мне, короче, на 3. А, нет, пожалуйста, травму минус 42%. То есть у меня работа 2, считается. Так, что тут на меня еще какие-то бомжи, блин? Опять голодные. Ну давай. С перегрузом. ну сейчас меня опять побьют. Дай пофигу. Что мне будет. Чем-то тут забагались на камне? кофе к у всех все на мехах там уже не было давай не притворяйся и мы прекрасно знаем что нифига не мертвый давай дальше использовать использовать налетели тут понимаешь ну чё народ накопал короче железо сколько у нас там по перегрузу 59 вообще отлично замечательно и чё куда прогуляться куда-нибудь так сбегать бы всем перегрузом давай пофиг пробежка до адмага пробежечка до адмага пока сила качается все отлично это через хаб бегу да давай пока я в хабе я, короче еще хабкой задаюсь Давай говорить. Нас тут побили немного. А, давай, мяско Давай, что ты еще можешь мне дать? Я, конечно, эту фигню взял бы. Она, типа, много слотов занимает. отдала а, его. Рыбеху. Ну и все. О, слушай, появилось место. Но все равно не столько много, как хотелось бы. Ладно, пофиг, с голоду не помрем, да? Все, давай пробежечка до улья. Может, там что-нибудь интересное снизить по дороге? Все, кач пошел. Будем сильные. И Еще одна локация ули, да? Ну, давай сюда зайду к этим ребятам. Может, так, ну, что-то получится. Ча, посмотрим. Так, давайте сегодня без горилл, блядь. Мне еще жить хочется. Ладно. Походу вообще перегруз. Жизнь дороже. Давай быстрее беги Так, а эти что, отстали уже, да? Не отстали. А вот камни мои не хотелось бы вернуть. Где их стидало? О, нашел, нашел, нашел, нашел. Давай, хватай. Побежали дальше, ули. Чуть не выхватил. есть с кем так может вот торгануть вот не с кем ну человек и что ребят я тут как бы хотел бы с вами или вы этим не занимаетесь не, смотрите, занимается. Этот магазинчик мой пропезов. Так, а что я там хотел найти, блин, в этом магазинчике? не вообще хавку какую-нибудь? Опять же, там найти. Да, да, да, вот к тебе иду. Твои собратья мешают. А у тебя только вот это, да, добро. Ну, такое себе. Такое. Ладно. А... Че, пошли дальше сходим? бегал открываю как путешествие короче потом дерется так, кто там голодным блюдоеды эти ребята опасные вот это ребята опасные не совсем до да, хотел прийти ну, теперь я знаю, где они хотя бы обитают. Это, скажем, так протянуть еще не моего уровня. Против таких нужно драться только когда ты будешь уверен, что ты их победишь. Это, во-первых. опять стадо людоедов. Холодные бандиты. Вот это вот наш наши клиенты. Давай ты, блин, камни свои паути белыешь. Сколько у тебя перегруза? процента. А сейчас 22 процента. Все, перегруза нету. Давай, с холодными водителями авто у нас нету. Ну вот так в замиссии можно поучаствовать. Так мы хоть кого-то побеждаем. Садись камни как сложились. Им один на один. Давай, давай, давай, ты победишь. Одну там влупил. Слушай, они что то выгобовладельца, как бы что ли, победили? Слушай, а эти голодные бандиты не такие простые, как кажется. Не, вставайте. я сказал. Драться дальше. Так, 21. Нам, ну, короче, одно попадание про животу и нас нету. Ну, смотри, одно вырубил. Но она встала. Так, опять вырубили. Ну, мы пока тянем. Раскрепа 71. Давай, подлечился. Молоток. Деремся прям до последнего. Че, по страху сбежали? Ну ч, первый бой и победа? Ладно, на самом деле просто нас не заметили. Вот так вот беглый слуга. Чем здесь себя брать, блин, беглый слуга? Давай шину еще наложу на себя в не хромать. А куда в ступку? Решил все-таки докопаться, да? Ну пофиг что перегруз. Сила качается тоже при этом. Сопяш опять гребанут нас, надо ну да. Вот ты там меня пытаешься обобрать. Все равно нихрена нету у меня. Ну, комната поправки еще не скоро. И че? Итак, несгибаемый. Все, давай уже в стопку пойду. Похромай, я бы сказал бы. Кочевники, ну кочевники это на ну, вроде не противники, так что Слушай, ну хорошо, качнулись, там крепость на 2 подняли Хотя у прям вообще высокая 14 боевого искусства Нормально, ворот 41 Сила уже 13, по-моему там было 6, или типа того Короче, сила зарешала, мне кажется Посмотрим, что будет, когда ее больше станет вот это да не быть тоже красиво И планета прям рядом Что там до стопки еще далеко ну, вот такое если бы еще не комали бы было искусство 7 минус 7 ну короче добрались до места блять, это святая нация елки как у нас там 10 10 процентов не пойду я к вам пойду куда-нибудь дальше святые шахты святая ферма бугристый холм а, Ладно, давай до хабака гулять Нечего мне тут делать. А что ты мне казалось, что это какой-то нейтральный город. Что-то. Кстати, же меди. Ящик хрен знаю, что из этих ресурсов дороже, что из них дешевле стоит. Ну, по крайней мере, сейчас я это тягаю ради перегруза, ради силы. О, доковыляли. Доковыляли. я уже думал сейчас засну блин он доковыляет. давай в борец в борец надо продаться серьезно так и братан эти а там камней приволок Давай, давай, давай. Торгуем, короче, нафиг куда запагриваю. Квася, хапку какой нибудь вон. Три рыбхи. Какое-нибудь еще мясо, конечно же, бы хотел бы. Но о, нет, давай вам салат. И давай пофиг, короче, наверх пойду. Так, где там пич ап. И сюда. Спать. Все, надо это здоровье тоже подправить. Вроде немного там 150 катов. Че по силе. По силе, по силе, по силе 16. Ну, это, короче, вот как раз вот прямо реально то время, когда вот этих вот голодных бомжей искать где за городом. Пришли такие походили-походили посмотрели пацаны у меня тут полно хавки вас пока хпшка восстанавливается хавку неподалеку от них стену Все хороше, давай вставай, пока они там не убежали, не ушли, не убежали, пацаны, подождите меня, я с вами или не с вами, что тянитесь на меня? О! Все, кинулись. Кавку я здесь оставляю. Давайте, нападайте. Мы хотим только еды. Ну а что ты скажешь? Пофиг. Слушай, что-то сразу в рудах так хорошо. Ну, какие-то качаные голодные бандиты я не знаю Нет, что то мы пока не одолеваем Ну нас слушай хорошо пробил там одну пайку дал кого счет сложился ну и мы сейчас сложимся тоже сразу подвоим там сунул драться уже так нормально научились ну, а сейчас у нас вырубят живот попадут и все давай еще ускорю все, вырубили нас. Эй, куда-куда? Мы еще не закончили. Давайте-давайте. Не -не -не -не -не, -не, не не не не не Давайте, господа. Куда? куда? Все, это похавало. Это стянул. Ну, слушай, ну один на один. Ты понимаешь, что танцевать у тебя мало. Давайте-давайте, пацаны. мне тут рыба есть вяленая. Все, короче, походу ходу не обиделись. Травоядные, козел. Опять давай отлеживаться дальше. Ну чё, кач, кач. Чё нет -то? Реально сила решает. Давай, ладно. Еще покопаю меди, еще побегаю там с ним. Что медь? Не, это железо. Покопаю железо. Добываю, как говорится. Чуть денежка будет на пропитание. Ну чё, лову, лову. почти докопал, почти докопал, отлично. Все, давай завершай, короче. Э -э -э, перегруз есть, перегруз. Это один процент. Тебя все еще много, но не настолько, как было раньше. И чё, надо, короче, решать куда-нибудь и -а -а. это. Покачаться, собственно говоря, давай в разведку сюда схожу. Посмотрю, что у нас там. Так, что-то я подумал, по походу одной рыбы нам мало будет. Давай, короче, еще с тобой тут органу. Давай к делу рис. Обмен на что? Обмен на камень давай вот так Все, хорош хорош хорош хорош хорош давай пойдем в разведку ну, там короче людоеды сидят там походу если кто и сидит то святая нация ну чё разведка дело полезное Пацаны, а с кем вы тут делитесь голодные бандиты с кровоядными делаются да по перегрузу у меня 40 процентов хавка идет нафиг прям сюда и давай короче ой блять это кто это травоядный это козел это какой-то козел давай дальше с бандитами тут помогу немного травоядным а туда попался Ну это конечно красиво по отношению к животному но в плане денег это вообще отлично Все, нафиг камни идут, мне пока хватит. Давай свое заберу. Сырое мясо, да? И больше у меня места нету. Питатель МС-20. А если приготовить, а если приготовить, если приготовить... Так, не давай ты с паузы снимешь. Владель, костер... А ты можешь построить его? Ладель, костер... Строй. А -а -а -а -а -а -а -а да, вот так вот. Сколько дашь по питательности? Просто интересно. просто чего выгодней Это или это мясо? Ну, соревную, ну, короче, 15 подает дает, пожаренным. 30-ку ну, сейчас поймут, да? 15. Ну, в этом плане, да, рыбшка повыгодней. Это то хат дофига, да? Перегруза mm -hmm. нету. Блин. Жесть продаваться, что ли? Ну давай в кап. Не знаю, Так да, пофиг, послушай, можно найти деньги. Сколько там, блин? Перешкурины. Сколько ты стоишь вообще? Перенес стоит. Кач и выше. Даже так давай. И все нормально давай дальше побежали перекусок один меня устраивает кто у нас тут кто у нас тут голодные бандиты О, и стадо быков у кого но ну, пошел замес ну, стадо быков он там нормально на, на даже не почувствовали их красавца просто месиво реально месиво давай хоть кто-нибудь пускай переживет не знаю зачем я его вообще хиляю пофиг выживешь Выживешь? Не, не, выживет. Давай, уже долечу тебя. Хотели а точно выживет. Слушай, да вас тут такая пачка пачки бегают, я не знаю, что. Короче, пацаны, будем сюда приходить регулярно. Это вот нам. Сюда, короче, на восток, да? Надо ходить. Ну чё все, разредали. Давай обратно в хаб. Ну что, всем спасибо за просмотр. На этом конец серии. Ребята, подписочка, лайкосик. Все, всем пока.